Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! В этом видеоролике я вам покажу наглядно, как нужно ставить цели и как выполнять те самые цели. Знаете, я очень много видел видеороликов, где человек говорит, вот, поставьте цель, Составьте план, начинайте действовать, и рано или поздно у вас все это получится. Так вот, на своем личном примере я вам хочу показать, как я ставлю цели, что я делаю в процессе, чтобы у меня эта самая цель выполнилась. Я могу сказать, то, что вот эта вот система достижения целей, это сама механика. Она рабочая и применима абсолютно к любой сфере, для выполнения абсолютно любых целей. Только будут меняться некоторые составляющие. Самый простой пример, который я вам могу привести. Когда-то я создал YouTube-канал и захотел на нем набрать 100 тысяч подписчиков. Я начал смотреть людей, которые уже добились какого-то успеха на YouTube. Посмотрел, что они рекомендуют, что они советуют, что нужно делать. После того, как я поставил эту цель, я составил себе план. На протяжении определенного периода времени я придерживался этого плана. И, как вы видите, у меня сейчас на YouTube-канале больше 150 тысяч подписчиков. Это о чем-то говорит, поэтому можете не сомневаться. Система максимально рабочая, и каждый может применять ее в своей жизни, чтобы добиваться определенных целей. Так вот, из-за того, что я начал заниматься YouTube-каналом, ушел с на работу, у меня появился немного животик, этот живот надо скинуть. И, как я уже вам ранее рассказал, чтобы добиться определенной цели, нам сначала нужно изучить людей, которые уже добились тех же целей, которые нам нужны. Если мы хотим стать финансово независимым, смотрим на тех людей, которые уже стали ими, смотрим, что они делали. И начинаем свой список вносить те действия, которые им помогли добиться вот этих вот самых результатов. В моем случае мне нужно похудеть, поэтому мне нужно посмотреть блогеров, мне нужно посмотреть на людей, которые это уже смогли сделать, и составить для себя определенный план, действуя по которому я смогу добиться тех же, собственно, результатов. Я уже предлагаю не и сразу переходить к сути данного видеоролика, потому что эта система, которую вы сегодня увидите, она работает везде. Главное было бы желание... Все это реализовывать в своей жизни. Так, весы у нас активировались, поэтому давайте наше первое взвешивание. 97 килограмм 300 грамм. Именно с такого результата мы с вами и будем стартовать. Именно с этого момента и начинается наш путь. Первое, с чего мы начнем, это, естественно, форма. Сами можете увидеть, какие появились такие мясистые бока, ну, как сталинистые, мясистые, не знаю, называйте как хотите. Вот какой появился неприятный живот. Если расслаблюсь, то он прям, вот, ну, прям нормальный такой живот. Ранее я вообще занимался как бы на турниках, был спортивным чуваком. Ну, потом, когда уже поступил в университет, отправился там на работу, короче, я себя конкретно запустил. Так вот, как выглядят сейчас мои формы. Я думаю, четко видно то, что я толстов и надо уже это все бы немного подскинуть. После того, как мы определились, с чего мы хотим и готовы выйти со своей зоны комфорта, нам необходимо поставить четко и ясно свою цель. В моем случае я вешу 97 кг-300 грамм и хотел бы похудеть до 85 кг. Однако приведу вам небольшой пример. Вот человек заводит YouTube канал, он ставит себе цель за год набрать одну тысячу подписчиков. Однако я вам могу сказать то, что за один год вы можете набрать 1, 2, 3, 4 миллиона подписчиков. Поэтому ставьте всегда себе завышенные цели, чтобы стремясь к большему добиться хоть чего-то. Так вы явно добьетесь больше своей тысячи подписчиков, которые вы изначально себе стали. Поэтому я себе поставлю в цели 80 килограмм, то есть за месяц похудеть на 17 килограмм 300 грамм. Первое, что я вам могу сказать, когда мы с вами поставили цель, мы, грубо говоря, установили маяк в море. Теперь мы четко понимаем, откуда и куда нам нужно плыть. Мы находимся в точке А и хотим прибыть в точку Б. Однако между мной и маяком у нас есть некое расстояние, некий маршрут. Как раз таки этот маршрут и есть наш план действий, который нас приведет с точки А в точку Б. По схеме, я думаю, понятно, нам необходимо делать какой-то план, чтобы прийти с точки А в точку Б б необходимо сейчас переходите уже в excel и здесь мы составим наш план первое что мы четко знаем это у нас есть первоначальный вес 97 килограмм 300 грамм и моя цель 80 килограмм цель четкая понятная теперь нужно определиться что нужно делать чтобы достичь этой цели и так абсолютно в любой сфере вы ставите цель и потом думаете что мне нужно делать чтобы добиться этой цели В моем случае мне нужно правильно питаться я в последнее время пытаюсь просто безобразно хочу шаурму Ем шурму, хочу бургер, ем бургер. Вообще не парюсь над калориями, вообще ни на чем. Далее мне нужно как-то тренироваться, потому что в последнее время провожу очень много времени за компьютером. И у меня сбит режим сна, мне нужно его наладить, потому что засыпаю иногда в 4, просыпаюсь в 2, в 3. Короче, вообще ни режима, ни сна, ни правильного питания. План достижения этой цели я взял у других ребят. Если я хочу получить какое-то хорошее тело, хочу вот и стройное, похудевшее, то мне нужно смотреть на ребят, у которых это уже получилось, и смотреть, что они делали. И я лично открыв первые видеоролики в интернете, я понимаю, то, что мне нужно реально правильно питаться, мне нужно тренироваться и мне нужно соблюдать режим сна. После того, как я понимаю, что мне нужно делать, чтобы получить ту самую желаемую цель, мне нужно вести календарь. Каждый день соблюдать определенные действия. Каждый день правильно питаться каждый день тренироваться каждый день пить воду там 3 литра и каждый день фиксировать результаты чтобы видеть прогресс и сейчас основная задача ставить зеленые такие вот прямоугольники то есть каждый день тренироваться если я в конце дня открываю эту таблицу и вижу то что у меня тренировок нет я вот прямо сейчас должен упасть на пол и сделать ту самую тренировку если я уже неправильно питался но надо что-то делать, потому что придется Начинать все заново, первую неделю Я буду питаться на 1500 калорий Потом возможно буду скидывать И каждый день нужно пить воду Там по 3 литра, и если я буду Видеть то, что у меня есть прогресс, я буду Видеть то, что я худею, я видеть Буду то, что реально эта схема, этот План у меня работает, поэтому дальше Просто нужно будет придерживаться плана И смотреть, как я постепенно Иду к своей цели, также хочу Вам сказать, что если под этим видеороликом Вы наберете, ну я не знаю, полторы лайков то я вам покажу какие у меня были тренировки вот прям максимально подробно также максимально подробно покажу свое питание как я питался на протяжении этого месяца чтобы добиться тех результатов которые будут в конце этого видео поэтому еще раз напомню полторы тысячи лайков показываю вам полностью свои тренировки и свое питание которое у меня было а сейчас мы уже четко понимаем что нам нужно делать сегодня такой день разогревочный сегодня я еще правильно не питался но завтра я начинаю и посмотрим что же у нас будет за этот месяц привет ребята всем спустя месяц прошло уже 32 дня вот сейчас вы можете видеть вот такие вот формы сейчас я немножко покручусь все эти 32 дня я правильно питался ел не больше полторы тысячи калорий ну как, знаете, правильно, заказывал доставку, в этой доставке были нюансы, то помидоры приехали с плесенью, то в смузи попались кусочки пластмассы, короче, были свои приколы, но во всяком случае, я думаю, результат вот сразу, возможно, внешне как-то видим. как вы помните, у меня по цели было дойти до 85 килограмм, но в целом я хочу похудеть уже, наверное, думаю, до 80 или 75, потому что это были бы, наверное, такие формы, в которых я бы себя прям очень кайфово чувствовал, потому что все-таки 85 это ну не тот вес и хочется еще как-то более стройно выглядеть, более красиво что ли, а так ребята что я хотел своим примером показать, да все возможно, если вы правильно ставите цель, если вы правильно находите метод достижения цели, то рано или поздно вы этих целей будете добиваться также давайте глянем на весы вот наши весы вот я, я правда иду с оборудованием да, но с оборудованием я наверное накину немного килограмм, да, чуть-чуть больше, смотрим с вами, 85 килограмм 500 грамм. Ну, опять же, можете отнять немного оборудования и получится тот вес, который на самом деле уже есть. А сейчас, ребята, хочу вам показать ту самую таблицу, которую я начинал заполнять в самом начале. Мой стартовый вес был 97 кг 300 грамм. И сейчас мой вес 85 кг 500 грамм. Как вы видите в конце этого месяца у меня очень сильно сбился режим, потому что я занимался переездом. И пока занимался переездом, не было времени хорошо поспать, не было времени хорошо как-то потренироваться, не было времени там прям супер круто следить за питанием, потому что были такие перерывы. То полдник пропустил, то, -то пропустил и воды где-то меньше пил. Поэтому если бы я полностью придерживался того плана, который себе поставил изначально, то я думаю результаты были бы намного лучше и так скажем как-то правильнее. А сейчас, возможно, вес будет как-то прыгать, но опять же, я буду продолжать правильно питаться, и я просто уверен, что рано или поздно я дойду до своей цели. А также вы можете следить за всеми моими результатами в инстаграме, именно в закрепленных историях худею, там я полностью показываю свой процесс, что кушаю, какие тренировки делаю и вообще как проходит мой в целом день также отчитываю сразу сколько потерял килограмм за день либо же с момента начала в общем я считаю результаты неплохие а вам я считаю это тоже будет неплохим примером то что добиваться целей можно было бы первое желание, был бы способ достижения этой цели и правильно поставленная цель. Не надо там ставить цель в 30 килограмм, ну просто это невозможно. А когда ты ставишь вполне разумные цели, ты четко понимаешь, что нужно делать, чтобы достичь этих целей, то я не вижу просто никаких преград, чтобы... Этих целей не достигать. Как вы видите, я не идеальный человек, чтобы там выполнять каждый день тренировки. У меня тоже была лень. Мне тоже не хотелось. Иногда хотелось покушать как-то там сверх. Ну да, было такое, то, что я там две чипсинки мог съесть. Да, там девушка есть чипсы. Я просто подойду, там две штучки возьму. но ну просто, чтобы вспомнить этот вкус. все. А так, вы сами видите, сколько я пропускал этих тренировок. Ну потому что было лень, да, вот лень. Но все равно, даже с таким вот подходом, что иногда лень результаты все-таки есть 97 и 85 килограмм это но ну, это прям существенная разница я больше не знаю что добавить в этом видеоролике поэтому ребят если вам видео понравилось то не забудьте обязательно поставить этому видео лайк написать что-нибудь в комментариях возможно вы хотите увидеть больше подробностей про мои тренировки как они приходили может больше подробностей про питание пишите обязательно обо всем вам расскажу всем удачи всем счастья мира добра и всем пока